Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Очень большой популярностью пользуются темы про недвижимость, и здесь я хочу еще раз обозначить свою собственную позицию, что я не про то, что недвижимость не нужно иметь в портфеле, или недвижимость нужно продавать, я говорю про фундаментальные вещи, которые влияют на цены на недвижимость. Смотрите, это да, обязательно данное видео до конца, потому что вы узнаете мою позицию по поводу того, что влияет на цены на недвижимость, какие факторы присутствуют в настоящий момент, и и чего ждать в ближайшие полтора-два года по ценам недвижимости в России. Любая цена, когда мы говорим о цене, будь то недвижимость, акции, помидоры, огурцы влияют законы спроса и предложения. И когда, опять-таки, мы говорим о прогнозировании цен, и я говорю о том, что цены на недвижимость рухнут, упадут, я в данном случае оперирую понятиями, смотрю, что происходит со спросом, что происходит с предложением. В данном видео хочется поговорить именно об этих параметрах, что влияет на спрос что влияет на предложение. И еще немного такой философский момент, да, который сейчас меня заставляет действительно думать, опасаться определенных вещей. Меня в настоящий момент больше всего беспокоит тот факт, что вот в этом видео мы говорим или какие ожидания по доллару, что будет с долларом почему говоря про недвижимость я говорю про доллар непосредственно какая вы скажете привязка и при чем тут вообще доллар когда мы пришли посмотреть видео про недвижимость курс доллара очень важная составляющая наших рублевых доходов бюджета страны потому что доходы большая часть доходов а доходная часть бюджета само по себе государство оно не создает прибавочной стоимости как правило то есть государство собирает деньги не зарабатывает, не создает прибыль. Оно собирает деньги в форме налогов. Львиную долю занимают налоги на компании-экспортеры. То есть, почему мы жили хорошо, почему у нас были высокие государственные доходы, почему мы закрыли все долги после кризиса 1998 -го года, почему мы сформировали резервные фонды, поддушку безопасности, фонд национального благосостояния. Все это было сформировано за счет налогов, которые получали от экспортных компаний, которые продавали по благоприятной внешней конъюнктуре сырьевые товары по высокой цене при высоком достаточном курсе доллара. Сейчас получаем обратную историю. Мы сейчас получаем, что с одной стороны государство много кого и чего нужно поддерживать. Малый бизнес поддерживать, средний бизнес поддерживать экспортеров нужно поддерживать, да, потому что у них там прибыли практически нет. То есть сейчас траты государства достаточно высокие должны быть в следующий период. А доходы из-за текущего курса доллара, да, в рублях очень сильно снизились. В текущих условиях нужно понимать, что пополнять бюджет надо, изменения налоговый кодекс соответствующие внесены. И сейчас эта налоговая нагрузка начинает расти с 18-19 года, она постепенно начинает проникать именно в отношении объектов недвижимости физических лиц, небольших. То есть у нас есть льгота небольшая, да, которая не облагается налогом, и сверх этой нормы, да, уже облагается налогом. Только один объект недвижимости может быть налоговым. У нас описывают абсолютно все объекты недвижимости, это касается и квартир, это касается жилых домов, и на приусадебных участках даже описывают отдельные строения, и тоже считают их кадастровую стоимость. земельных участков берут, берутся налоги. То есть это вопрос к росту налоговой нагрузки. Помимо всего прочего, когда мы говорим в текущий момент про выросший спрос на жилье, про субсидирование ипотеки, я тоже в одном из видео говорил, посмотрите, что мы таким образом получили. Любое субсидирование ипотеки к чему приводит приводит не к тому что недвижимость становится доступным а происходит формальное снижение ежемесячного платежа по ипотеке но это практически с лагом буквально в полтора-три месяца нивелируется резким скачком цены на недвижимость то есть как только вводят льготную ипотеку вот вся льгота она теряется в течение там Трех месяцев, да, потому что тут же цены на недвижимость вырастают, потому что спрос начинает очень сильно расти, потому что вроде бы ипотека доступна, ставка доступная, платеж по ипотеке становится приблизительно равен арендному платежу. И здесь действует очень простая логика у людей: да. зачем мне там платить в аренду, когда я могу там купить свою собственную недвижимость. Фундаментально экономически это приводит к тому, что цены на недвижимость растут, цена кадастровой стоимости недвижимости растет, происходит переоценка стоимости недвижимости в реестре, и происходит увеличение налоговой базы непосредственно для уплаты налогов, которые непосредственно получают бюджет. Я не говорю, что это прям целенаправленная политика, но тем не менее, если вот разрозненные факторы объединить в некую такую единую цель, то в этом случае мы получим, что действительно недвижимость становится одним из объектов наполнения бюджета, да, то есть дополнительными налоговыми доходами, которые мы непосредственно получаем. При этом пока Пока в настоящий момент это не является каким-то носящим значительную угрозу для потребителя недвижимости. Да? То есть пока что ставка налогов она не столь критична по сравнению с стоимостью недвижимости, которой мы владеем. Но при этом нужно понимать, что это учитывается, что изменения могут быть еще. И вопрос, как долго сохранятся санкции, история связана с тем, что у государства не будет других доходов. Поэтому нужно понимать, что об этом всегда думают люди. Думают, кто занимается наполнением доходной части бюджета, где нам взять дополнительный доход для того, чтобы финансировать обязательства. Повысить пенсию, повысить зарплату бюджетника очень легко. Но опустить ее очень и очень сложно. Поэтому это вот важный фактор, который нужно учитывать. Такая большая предыстория, ребят, к ценам на недвижимость. Но я считаю, что важным, чтобы это было сказано, заявлено, чтобы вы делали собственные выводы по поводу того, как дальше может развиваться ситуация. Давайте теперь еще раз вернемся к вопросу спроса и предложения. Основной аргумент, который я слышу, в пользу людей, которые говорят, что цены на недвижимость все равно будут расти, на самом деле их наверное можно на три блока выделить то есть первый блок касается того что недвижимость должна стать доступной но как я уже сказал любое субсидирование процентной ставки делать доступным ипотеку мгновенно приводит к росту цены на недвижимость и рост цены на недвижимость приводит к тому что она становится недоступной и поэтому здесь важно не субсидировать процентную ставку а думать на самом деле о увеличении доходов населения чтобы это был эффективный качественный рост второй аргумент который звучит это то что цены на стройматериалы растут от этого никуда не деться себестоимость выросла ни один за не будет продавать себе в убыток. Ребята, вы не видели ситуации, когда застройщики начинают продавать себе в убыток, потому что есть сроки использования земельного участка на, на время строительства, есть план ввода в эксплуатацию, и есть очень много ограничений, которыми налагают застройщиков. Плюс нужно платить зарплату, плюс нужно платить по кредитам. И поэтому получается, когда спроса у тебя нету, а выжить тебе нужно, то ты, соответственно, идешь на то, что ты можешь продавать и ниже себестоимости. И вопрос по какой цене продаешь. Поэтому я бы не стал это приводить в качестве аргументов, что начинает расти себестоимость. Строительства будут значит строить из более простых материалов менее качественное жилье по тем же самым ценам. То есть мы это наблюдали на примере так называемого импортозамещения. Да? То есть когда в 2014 году наложили санкции в отношении России, а Россия сказала, а мы вам запретим сыры поставлять да, из Европы. И мы что в итоге получили? Мы в итоге получили, что хорошего качественного сыра из Европы не стало. Стал отечественный сыр по тем же самым ценам, да, но с гораздо худшим качеством. Соответственно, по недвижимости некую такую альтернативу параллельно можно провести по поводу недвижимости. Да? То есть если застройщики столкнутся тем, что то, что они строили раньше, у них себестоимость выросла, а по этим ценам не продается, они тут же будут строить еще меньше площадь, еще делать это более доступным, из-за менее качественных материалов, да, с тем, чтобы, соответственно, все-таки расплатиться с теми или продать ту с дисконтом, выйти как минимум в ноль. И третий показатель, который ставит в некий такой аргумент, что как минимум недвижимость это растущая инфляция, которая, как раз-таки у людей нет других альтернатив, для того, чтобы защититься от инфляции. Многие приводят в качестве примера ситуацию как раз с середины 2000, 22 года, март-апрель месяц, когда резко повысил Центральный банк процентную ставку, ипотека стала недоступна, и банки подняли процентные ставки по депозитам там, до 22-24%, процентов. и сейчас эти депозиты заканчиваются, да, то есть они закончились часть летом, пролонгировались до осени, и осенью депозиты заканчиваются, ставка депозита непривлекательна по отношению к уровню инфляции, и в этом случае нужно покупать недвижимость, потому что недвижимость стерилизует инфляцию, а других доступных инструментов защиты от инфляции как таковых нет. Ребят, но при этом вы должны понимать, что значительно увеличивается предложение. И суть в том, что люди все равно, кто хотел купить, купили. И в этом случае получается, чтобы цены и дальше росли на уровень инфляции, нужно, чтобы там большая часть этих депозитов перетекла в недвижимость. Когда срок окупаемости недвижимости там, по Москве составляет, не знаю, 26 лет, в Сочи составляет 30 лет, да, то э, сейчас у нас появляется у людей, вот именно эта ситуация неопределенности завтрашнего дня. Кто-то видит, что эта неопределенность будет защищена в покупке недвижимости. Краткосрочно это может привести к какому-то росту, всплеску. Да? Вот именно он будет очень краткосрочный. Само государство говорит о том, что субсидирование процентной ставки по ипотеке это, наверное, не самый лучший вариант для того, чтобы сделать недвижимость доступной. Надо увеличивать предложение, нужно увеличивать количество стройки. Думать над увеличением доходов населения. В обратном случае мы просто получаем пузырь на рынке недвижимости. И... Центральный банк, и сами банки и правительство прекрасно это понимают. Что такое пузырь на рынке недвижимости? Это когда высокий сроки окупаемости, то есть отношение располагаемых доходов населения к средней стоимости недвижимости в определенном регионе. Когда Сроки окупаемости недвижимости превышают 25-30 лет, это говорит о определенном пузыре. Доходы населения не растут. И с чем может в итоге, с какой головной болью, о чем предупреждают банкиры, центральный банк, который говорит против пролонгации программы льготного кредитования, они говорят о том, что нагрузка на финансовую систему может быть очень сильной. Доходы населения не растут. Количество людей, которые не платят ипотеку, начинает увеличиваться. И в итоге... С чем оказываются банки? Банки могут обратиться в суд, взыскать эту недвижимость по суду, выставить ее на реализацию. Но так как доходы не растут, банки на балансе, как это было в Америке, получают большое количество недвижимости, которую продать они не могут. А депозиты привлечены. То есть по своим обязательствам банки должны отвечать. И в этом случае что происходит? Во-первых, заемщики лишаются недвижимости и начинают предъявлять претензии государству. Ну, у нас же население такое. Если я взял ипотеку, которую я не могу выплатить, я молодец, я плачу за собственные деньги. Когда я не могу ее выплачивать, государство виновато. Банки, сволочи, да, ростовщики. То есть загнали меня в долговую яму. И вот поймите, примите и оставьте меня, я платить не могу, сделайте мне реструктуризацию. В итоге у нас, как правило, так и получается. Мы получаем пикеты, верните наши деньги, мы не досчитались валютной ипотекой. Помогите, спасите. Это носит массовый характер. Проблемы у государства. Проблемы у государства, потому что требуют деньги, потому что социальная нестабильность. Проблемы у банков. У банков начинают балансы лететь чертям собачьим могут обанкротиться банки, а банкротство банков за собой тянут еще кучу проблем, что люди, которые хранили деньги в этих банках, миллион четыреста получили, остальные не получили. И здесь уже удар приходится на другую категорию людей, у которых в принципе деньги есть, которые были более консервативны, может быть, хранили деньги на банковских депозитах, но они их теряют. И это некое такое, то есть о чем сейчас уже начинают легкие такие звоночки, и позиция центрального банка как раз таки все ужесточается, ужесточается, ужесточается, что субсидирование процентной ставки, субсидирование ипотеки не является панацедией. Это приводит только к росту цены на недвижимость. Единственный плюс, даже два, наверное, плюса. Один в плюс в кавычках. Плюс кавычка заключается в том, что люди считают, что у них цена на недвижимость выросла. И что они офигенно богаты, потому что они купили квартиру год назад за миллион, а сегодня их квартира стоит 15 миллионов или 18 миллионов. Но суть в том, что пойдите и продать его за 18 или 15 миллионов. Поговорите с риэлторами, что у них происходит с продажами там, первички, вторички. Вторичка вообще встала. Но один большой и жирный плюс от этого получает государство. Потому что рост цены недвижимости даже на 5 миллионов рублей привело к тому, что налог налоговая база для расчета налога на имущество физического лица увеличился на 50%, процентов, которые в любом случае взышишь, а если не взышишь без безальтернативном, безакцептном порядке, просто налоговые предъявит требования заблокируют счет и спишут по быстрой процедуре рассмотрения взыскания задолженности по налогу. Вот то, что непосредственно получают ребят. Опять же, не ставил себе цели нарисовать какие-то апокалиптические истории. Я соглашусь сейчас с сомнением, как на рынке я говорю, на рынке ценных бумаг, на которых работаю, как минимум раз в месяц появляется сделка века. То есть можно найти историю, которую никто не любит, которая никому не нравится, но при этом можно включать в инвестиционный портфель на небольшую долю. И в недвижимости точно такая же история. В недвижимости есть истории, которые позволяют получить... Хорошую доходность, которая позволяет сделать там реновацию, которая redevelopment позволяет сделать, попилить на маленькие студии. Да? Но, ребята, нужно понимать, что это бизнес, да, то есть это непростая история. Купил недвижимость, в ней живу и непосредственно зарабатываю. Зарабатывание денег усложняется. Есть коммерческая недвижимость, есть сельскохозяйственные земли, да, которые получат значительный толчок в ближайшее время. Это отдельно большая история, которую стоит рассматривать. Поэтому обязательно подпишитесь на канал и поставьте комментарий, сельхозземля, чтобы, если вам интересно рассмотреть вопрос по поводу сельскохозяйственной земли, обязательно раскрыли на нашем канале. Канале. общий фон такой бриллианты можно найти всегда и везде в любой ситуации в любой экономике но это требует большего количества трудозатрат большее количества времени и понимать что это не вот так вот купил в ипотеку оформил и все хорошо но при этом риски я рассказал описал что смотрю для себя если у меня сейчас жилая недвижимость в портфеле могу сказать что жилой недвижимости нет есть земля сельскохозяйственного назначения с высокой рентабельностью а, но при этом для себя смотрю понимая все вот эти вот риски, которые присутствуют, понимая, что цены на недвижимость как минимум, как минимум имеют смысл охладить, потому что, еще раз, поймите, пузырь на рынке недвижимости не нужен никому. Эйфория по поводу вот этой вот петли положительной обратной связи, Я вчера купил недвижимость или год назад купил недвижимость за миллион, сейчас она стоит 2, она приводит к очень опасным последствиям, да, потому что люди начинают вот пирамидиться, закладывать свою предыдущую недвижимость, там ипотеки какие-то оформлять, и это приводит к пузырю. Пузыри сейчас никому не нужны, сейчас нужна стабильность экономика и чем меньше будет тело движения чем меньше будет вот этой вот нервозности неопределенности в нестабильное время вы должны понимать что правительство центральный банк на ну, так в непростых условиях работает если он еще получит головную боль по поводу того что у людей доходов не будет чтобы погашать ипотеку они будут задавать эти вопросы банку они эти вопросы будут задавать правительством и их будут обвинять всем они самих себя винить и это никому не нужно и поэтому сейчас охладить то что мы и наблюдаем что программы Льготные ипотеки сворачиваются, суммы, которые можно взять в льготную ипотеку, уменьшаются. Как минимум, чтобы недвижимость была обеспечена, увеличивается размер первоначального возноса, чтобы непосредственно это охладить. Да? Поэтому, как минимум, эта коррекция на 10-15% то, что сейчас завышают застройщики, продавая по ипотеки ипотеке 0,1, потому что просто завышается стоимость недвижимости, заканчивая тем, что сам по себе спрос со стороны активного населения за того, что доходы не растут, будет снижаться. Такое видение, такое мнение. Что думаете по этому поводу? Обязательно комментарий внизу, лайк и колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео. Не забываем про сельхозземлю. Если интересно, тоже коммент внизу. На этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.